Здравствуйте, уважаемые коллеги! Тема сегодняшнего урока – отчеты по основным средствам. Всю необходимую информацию по учету основных средств мы можем в любой момент получить при помощи соответствующих отчетов. Список наиболее используемых в практической работе отчетов расположен в правом нижнем углу закладки ОС – панели функций программ. Альтернативный способ – найти эти отчеты в меню. Информацию, которая хранится на бухгалтерских счетах учета капитальных инвестиций и необоротных активов, мы получаем при помощи стандартных бухгалтерских отчетов, которые всегда доступны в меню «Отчеты». И в первую очередь это оборотно-сальдовая ведомость по счету. Конечно же, при необходимости используются любые другие отчеты, которые могут извлекать данные, которые хранятся на счетах бухгалтерского учета. Это обороты счета, анализ счета, карточка счета и так далее. В меню ОС мы найдем специализированные отчеты по ОС, с большинством из которых мы достаточно подробно познакомимся на нашем сегодняшнем уроке. Начнем с отчета «Оборотно-сальдовая ведомость», который можно открыть при помощи ссылки «Оборотно-сальдовая на ведомость». Ну, начнем с 15 счета. Для получения необходимых нам данных, в открывающейся форме отчета оборотно-сальдовая ведомость необходимо выполнить ряд настроек. В том случае, если в одной информационной базе ведется учет по нескольким организациям, обязательно следует выбрать организацию из выпадающего списка. Если нам нужны данные в разрезе объектов инвестиций, выбираем конкретный счет 15 группы. В данном случае давайте выберем счет 15.2.1 приобретение основных средств. При необходимости определяется период отчета. Напомним, что при пустых датах в результате формирования отчета мы увидим данные за весь период ведения учета. В связи с тем, что данных для анализа в демонстрационной базе не так уже много, сформируем отчет за весь период существования базы. Нажимаем кнопку «Сформировать отчет» и получаем необходимую нам информацию. В соответствии с текущими настройками отчета мы получаем информацию в целом по счету, в разрезе различных видов налогового назначения, основных средств, документов движения и мест хранения. Внешний вид отчета и результаты его формирования напрямую зависят от настроек отчета. Окно настроек находится в правой стороне рабочей области – и в верхней части находится список показателей, которые могут выводиться в отчет. В данном случае отмечены флагами данные по бухгалтерскому учету и данные по количеству. Если мы хотим вывести в отчет данные по налоговому учету и разницу между бухгалтерским и налоговым учетом, мы должны установить соответствующие флаги. Это вы сможете сделать самостоятельно. Мы же пойдем дальше и посмотрим. На что же влияет установка флагов в окне группировка? Флаг по субсчетам позволяет вывести информацию в разрезе субсчетов в том случае, если счет, выбранный нами в шапке отчета, является группой. Информация в таблице группировок определяет, будет ли выполнена группировка данных по тем или иным значениям группировок. Установка или снятие флага, естественно, меняет внешний вид отчета и состав данных. Кроме этого, здесь можно изменить порядок следования группировок. Давайте в нашем тестовом примере выберем значение номенклатура и переместим его при помощи соответствующей стрелки вверх на одну ступеньку. После этого переформируем отчет и увидим, что теперь в первую очередь данные группируются по основным средствам и только затем по налоговому назначению. Точно так же можно назначить любой порядок следования группировок. Ну и, конечно же, Важную роль формирования отчета имеет окно отбора, в котором представлены все субконта счета, которые используются в отчете. И в случае необходимости можно использовать любое значение любого субконта, по которому будет выполнен отбор данных. В нашем примере мы используем только значение отбора номенклатура и выберем значение «Станок фигурного плетения». Нажимаем кнопку «Сформировать отчет» и в результате отчета видим все данные по выбранной нами позиции номенклатуры. Вполне естественно то, что мы видим только обороты по счету, что связано с особенностями учета по счетам инвестиций, которые регистрируют приобретение объектов строительства, дебетовый оборот, и их последующий ввод в эксплуатацию, кредитовый оборот. В этом легко убедиться, воспользовавшись возможностью получить дополнительную расшифровку данных отчетов. Установив курсор на ячейку с данными оборота, делаем два щелчка кнопкой мыши и получаем отчет карточка счета. Давайте в данном случае закроем окно настроек, расширим окно отчета и убедимся в том, что 10 апреля 2011 года был зарегистрирован приход станка фигурного плетения. А 12 апреля 2011 года этот станок как оборудование был передан монтаж. Соответственно, был зарегистрирован дебетовый и кредитовый оборот. Давайте закроем оборот на сальдовую ведомость по 15 счету и откроем оборотку по счету 10.4. Снова сформируем отчет. И так же, как в предыдущем случае, получаем в результате оборотно-сальдовую ведомость по выбранному нами счету, сформированную в соответствии с настройками, которые определены для этого отчета по умолчанию. В результат отчета включены данные по бухгалтерскому учету, которые сгруппированы по налоговому назначению и основным средствам, и с отключенным отбором. Давайте все-таки изменим порядок группировок. Мне кажется это более естественным. Снова сформируем отчет и познакомимся с его результатами. Дебетовый оборот обычно отражает факт ввода в эксплуатацию. Кредитовый оборот – факт выбытия основного средства. Исключения составляют обороты, связанные с перемещением основных средств. А разобраться с тем, какой документ сформировал тот или иной оборот, помогает сервис расшифровки данных. Например, установим курсорные ячейки с данными, сделаем два щелчка мышью, получим карточку счета и видим, что кредитовый оборот сформирован документом списания основных средств. Закрываем карточку счета и обращаем наше внимание на позицию установ фигурного плетения у которого существует две строки с разным налоговым назначением. Правильнее сказать, в одной строке налоговое назначение не определено, а в другой строке это налоговое назначение, облагаемое НДС. Разобраться в причине такого явления нам снова поможет расшифровка. Открываем карточку счета, разворачиваем ее на весь экран. И видим, что 31 марта 2011 года ручной операции был сформирован дебетовый оборот на сумму 5000 с пустым налоговым назначением. Той же даты по причине перехода на новый налоговый кодекс для нашего станка фигурного плетения было определено новое налоговое назначение, облагаемое НДС. Но не будем зарываться в дальнейшие дебри анализа. Закроем карточку счета и увидим, что в отличие от счета инвестиций, у большинства позиций, которые попали в отчет, существует конечная сальда. Так же, как и в следующем отчете, оборотно-сальдовая ведомость по счету 13.1. Сразу же формируем отчет. Здесь мы с вами отметим только тот общеизвестный факт, что кредитовый оборот по счету 13.1 – это сумма, начисленной амортизация ОС за период отчета, в данном случае за весь период эксплуатации, а кредитовая сальда – это накопленная амортизация на начало и конец периода. В контексте анализа данных по учету основных средств, мне кажется, имеет смысл сказать несколько слов об использовании отчета анализ субконта. Закрываем отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» по счету 13.1 и через меню «Отчеты», «Анализ субконта», открываем форму этого отчета. Давайте развернем форму на весь экран и в первую очередь определим вид субконта, с которым будем работать. В данном случае нас интересуют субконта «Основные средства», поэтому Вместо номенклатуры выбираем «Основные засобы». Кроме этого, откажемся от вывода в отчет данных по налоговым назначениям. Для этого в таблице группировок снимем флаг в строке «Налоговое назначение». Формируем отчет. С помощью этого отчета в большинстве случаев можно легко получить информацию об остаточной стоимости объекта. Если не включен отбор и в результат отчета выведены данные по всем основным средствам, остаточная стоимость определяется вычитанием кредитового сальда по 13 счету из дебетового сальда по счету 10. Общая остаточная стоимость всех основных средств определяется в итоговой колонке дебетового сальда на конец периода. В случае, если нам нужно узнать точную остаточную стоимость по конкретному основному средству, мы всего-навсего устанавливаем отбор по основным средствам и выбираем нужное нам основное средство. Например, автомобиль Таврия. Формируем отчет. И в таком случае, в итоговом значении сальда на конец периода, мы получаем остаточную стоимость основного средства. На этом краткий обзор бухгалтерских отчетов по учету основных средств мы закончим и перейдем к отчетам, получающим информацию из регистров сведений по учету ОС. Давайте откроем отчет «Инвентарная книга ОС» и ознакомимся с его структурой. Как и во всех стандартных отчетах прикладного решения «Бухгалтерия для Украины» редакция 1.2 в форме присутствуют реквизиты, определяющие период отчета, и организацию, по данным которой будет сформирован отчет. Также пользователям предоставлена возможность отбора данных по подразделению и материально ответственному лицу. Давайте для начала сформируем отчет за весь период эксплуатации основных средств. Какую же информацию мы получаем в результате формирования отчета? Кроме наименования объекта и его инвентарного номера, в результате присутствует группа реквизитов, значение которых определяется при поступлении основных средств. Во-первых, это либо документ ввода начальных остатков, либо документ ввода в эксплуатацию ОС, дата принятия основного средства к бухгалтерскому учету, подразделение, в котором регистрируется объект и материально ответственное лицо. Также мы в отчете получаем данные по первоначальной стоимости, сроку полезного использования, сумму начисленной амортизации и остаточной стоимости объекта. При формировании отчета «Инвентарная книга ОС» каждая запись делается на основании одного из следующих документов – ввод в эксплуатацию ОС, ввод начальных остатков по ОС – Перемещение, передача или списание ОС. Таким образом, вывод данных по переоценке основных средств таблицу результатов разработчиками не предусмотрен. Зато предусмотрен вывод данных по внутренним перемещениям, выбытиям и списаниям. Это мы можем увидеть в нижних строках таблиц результатов отчета. В колонках этой группы отображаются документы, зарегистрировавшие движение, подразделения, Материально ответственное лицо и причина формирования соответствующего документа. Давайте сформируем отчет с отбором по подразделению администрация. Естественно, в таком случае в отчет попадают исключительно основные средства, которые числятся по этому подразделению. Если же мы добавим отбор по материально ответственному лицу, в данном случае предлагаю выбрать Арефьева Дениса Олеговича, то в результат отчета попадает только одно основное средство, у которого найдено соответствие как подразделения, так и материально ответственного лица. И поэтому сюда попал документ «Ввод в эксплуатацию ОС» номер два от 5 сентября 2014 года, который был сформирован в тестовом примере на уроке «Ввод в эксплуатацию ОС». Больше об этом отчете, пожалуй, сказать нечего. Закрываем отчет и переходим к следующему. Ведомость амортизации ОС. Как всегда, выбираем организацию. Для разнообразия выберем период. Третий квартал 2014 года. И сформируем отчет. Как мы с вами можем сразу же заметить, при достаточно скромном названии «Ведомость по амортизации» таблица данных с результатами формирования отчета содержит большой список колонок, в которых представлены разнообразные регистрационные и учетные данные активов. Скорее всего, для получения данных по амортизации основных средств, чаще всего, большая часть этой информации просто не нужна. Поэтому разработчики конфигурации предоставляют пользователям возможность самостоятельного управления составом полей и показателей, которые выводятся в таблицу результатов формирования отчета. Наша сегодняшняя задача – получить первые навыки управления видом отчета. Поэтому переходим в окно «Настройка» и знакомимся с возможностями, которые нам предоставлены разработчиками. На закладке «Общее» производится управление показателями, которые отчет может вывести в печатную форму. Для того, чтобы показатель появился в результате отчета, необходимо напротив его названия установить флаг. В данном случае мы видим, что установлен флаг «Первоначальная стоимость», но это еще не все. Далее, если мы будем листать список, мы увидим целый ряд показателей, который и отражен у нас в результате отчета. Давайте посмотрим, что получится, если мы при помощи кнопки «Снять все флаги» снимем флаги и оставим только необходимую для нас информацию о первоначальной стоимости, данные по амортизации, амортизация на начало периода, амортизация на за период и амортизация на конец периода. В панели управления списка показателей находится несколько элементов, назначение которых в принципе интуитивно понятно. Стрелка вверх позволяет переместить показатель в списке на одну позицию вверх, соответственно стрелочка вниз выполняет противоположное действие. Кнопка с изображением флага позволяет установить сразу все флаги напротив показателей отчета. А кнопочкой без флага мы с вами уже пользовались, снимая все показатели в списке. Флаг выводить в разных колонках лично я не рекомендую снимать, так как при снятом флаге все показатели будут размещены в одной колонке, что не очень читабельно и не очень приятно для анализа. О назначении флагов раскрашивать измерения и выводить итоги по всем уровням мы поговорим несколько позднее. Переходим на закладку группировки. В данный момент в таблице группировок только одна группировка – организации. Мы имеем возможность добавить произвольное количество группировок из доступных значений. На нашем уроке мы выберем группировку подразделения. И прежде чем сформируем отчет с новыми настройками, перейдем на закладку «Поля», которая содержит список полей, которые выводятся в отчет. В контексте нашего отчета поля – это дополнительные колонки, которые выводятся в результат отчета и содержат дополнительную информацию по основным средствам. Управлять составом этих полей мы можем именно на этой закладке. Давайте удалим все поля при помощи кнопки удаления и определимся, какие поля нам нужны в данном случае. Я предлагаю вывести основное средство, его инвентарный номер и, например, дату ввода в эксплуатацию. Теперь ничто нам не мешает нажать кнопку «ОК». Отчет автоматически формируется с новыми настройками, и в результате отчета мы видим выбранные нами поля, основное средство, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию, и показатели. Первоначальная стоимость, амортизация на начало периода, амортизация за период и амортизация на конец периода. А также мы видим с вами, что данные сгруппированы по организации верхняя строка, а также по подразделениям администрация, ремонтный участок, цех 1 и так далее по всем подразделениям. Обратите внимание на то, что данные по группировкам окрашены в разные цвета. Группировка по организациям окрашена в светло-желтый цвет. Возможно, на других компьютерах это выглядит несколько иначе. А группировка по подразделениям окрашена в нежно-голубой цвет. И сейчас настало время вернуться в окно настроек. И для начала снять флаг «Раскрашивать измерения». Нажимаем кнопку «Ок». И видим, что раскраска измерений у нас исчезла. Еще раз возвращаемся в окно настроек. Возвращаем раскраску. И выбираем флаг «Выводить итоги по всем уровням». При установке этого флага и формировании отчета у нас по всем уровням, как по организации, так и по подразделениям, подсчитываются и выводятся в отчет итоги. Снова возвращаемся к окну настроек. И посмотрим, как влияет на вид нашего отчета порядок группировок. Давайте выберем группировку подразделения и переместим ее на одну строку вверх. Снова сформируем отчет и убедимся в том, что действительно данные сначала группируются по подразделениям. Вот в данном случае где-то в учете подразделение не указано, поэтому верхнее значение группировки пустое, но по этому пустому значению группировки у нас с вами есть группировка второго уровня по организации. Добро. Такой вид отчета, скорее всего, не очень удобен, поэтому мы все-таки вернемся к предыдущему порядку группировок и поговорим об отборе. На закладке Отбор нам предоставляется возможность отбора по списку полей, которые расположены в таблице отборов. Здесь так же как и на других закладках Мы можем добавить поля отбора По которым имеет смысл выполнять отбор данных В данном случае мы этим заниматься не будем Вы можете сами потренироваться при самостоятельной работе Давайте мы удалим ненужную нам строку И установим отбор по какому-нибудь основному средству Пусть этот будет тот же автомобиль Таврия Выбрали автомобиль Таврия и нажали кнопку ОК. В результате мы получаем информацию исключительно по автомобилю Таврия, которая выводится в соответствии с настроенными нами параметрами отчета. Возвращаемся в окно настройки. Отключаем отбор. Для этого достаточно снять флаг в левой колонке. И кратко ознакомимся с возможностями, которые предоставляются на закладке Сортировка. В данном случае у нас нет ни одного поля для сортировки, поэтому мы с вами можем добавить поле, по которому мы хотели бы сортировать данные. Давайте возьмем для примера поле «Дата ввода в эксплуатацию». При выборе поля для сортировки появляется возможность определить порядок сортировки. Мы можем сортировать данные как по возрастанию, так и по убыванию. Давайте выберем для примера вариант по убыванию и сформируем отчет которым можем убедиться, что действительно данные по основным средствам отсортированы в порядке убывания дат ввода в эксплуатацию. Снова вернемся к настройкам на закладку Сортировка, удалим поле Дата ввода в эксплуатацию и добавим в поле Основное средство. Снова формируем отчет. Обратите внимание на то, что в таком случае данные отчета сортируются по наименованию основных средств внутри каждого значения группировки подразделения. То есть отдельно сортируются данные внутри группировки администрация, цех 1 промежуточная сборка и так далее. Еще несколько слов о возможностях настройки. На закладке группировки есть возможность группировать данные не только по строкам, но и по колонкам таблицы. Для этого нужно добавить поле группировки, например, счет учета, и сформировать отчет. Как вы можете убедиться, при одновременном использовании группировок по строкам и по колонкам отчета, в результат выводятся данные выбранных нами показателей, сгруппированные в соответствии с нашими же настройками. Дополнительные поля с информацией по каждому активу в этом случае не выводятся. Некоторые возможности настроек доступны без вызова окна настроек. Например, мы можем включить в шапке документа дополнительный отбор по основному средству. При активизации отбора, при помощи флага и формировании отчета, в соответствии с нашими настройками, мы получаем вот такой результат, который вы видите на экране. То есть у нас действуют группировки по организации, подразделению, группировка по колонкам в разрезе счетов учета и в отчет выводятся определенные нами на этапе настройки показатели отчета. Снимем флаг отбора. И познакомимся с еще одной возможностью этого отчета – формированием отчета по конкретному документу начисления амортизации. При установке соответствующего флага мы получаем возможность выбрать документ закрытия месяца, которым начислялась амортизация. Давайте выберем любой такой документ, у которого в комментарии есть слово «амортизация». Выбираем этот документ в качестве реквизита отчета и формируем отчет. Как вы видите, отчет сформирован в соответствии с нашими настройками. И в данном случае показатели амортизации за период содержат суммы начисленной амортизации, сгруппированные по счетам учета основных средств. То есть по основным средствам, у которых счет учета 10.3, документам закрытия месяца номер 4 от 30 апреля 2011 года по подразделению администрация была начислена сумма амортизации 8 гривны 33 копейки и так далее по всем колонкам отчета. Многие пользователи забывают, что есть такое прекрасное средство сохранения настроек отчета и последующего восстановления при необходимости, которое практически всегда присутствует в панели инструментов формы отчета. Это сервис сохранения и восстановления настроек. Если мы нажмем на кнопку сохранения значения, то все настройки, выполненные нами в сеансе работы, могут быть сохранены под уникальным именем и затем восстановлены при помощи кнопки восстановления настроек». Если мы установим флаг «Использовать при открытии», то при каждом открытии этого отчета будет использоваться текущая настройка. Мы достаточно подробно познакомились с отчетом «Ведомость по амортизации ОС» «Бухгалтерский учет», поэтому знакомству с отчетом «Ведомость амортизации за период налоговый учет» уделим совсем немного времени. Главное отличие этого отчета от предыдущего состоит в том, что источником данных для этого отчета являются данные по налоговому учету, хранящиеся в учетных регистрах информационной базы. Поэтому отличается список показателей в окне настройки и список возможных группировок. Во всем остальном отчет аналогичен рассмотренному только что отчету по бухгалтерскому учету. Определяем организацию и формируем отчет. В результате отчета мы видим данные по налоговому учету, сгруппированные по организациям, налоговым назначениям и группам налогового учета. Предлагаю активным пользователям более подробно поработать с этим отчетом самостоятельно. Также не займет много времени знакомства с отчетом «Расчет затрат на улучшение ОС», который находится в меню ОС «Расчет затрат на улучшение ОС». Этот отчет, как и все объекты информационной базы, имеет в панели инструментов значок с изображением вопроса. В большинстве случаев информации, которая становится доступной в окне справки, открывающимся при нажатии на эту кнопку, Вполне достаточно для того, чтобы разобраться в назначении и структуре отчета, так как и в этом отчете. Отчет предназначен для определения лимита затрат на улучшение ОС и контроля его соблюдения. В отчет выводятся показатели балансовая стоимость на начало периода, сумма лимита улучшений, рассчитанная с учетом балансовой стоимости ОС и нормы отнесения стоимости ОС на затраты. Сумма, отнесенная на затраты документами модернизация и ремонт ОС. В справке выводится предупреждение, что в случае, если отчет вызывается из документа модернизации и ремонт ОС, сумма улучшения, указанная в этом документе, в отчет не попадает. Не забываем, что при ведении учета в одной информационной базе по нескольким организациям нужно выбрать организацию. Интуитивно понятен механизм выбора периода. И назначение флага выводить расшифровку. В том случае, если флаг будет снят, то информация по документам, уже сформированным в текущем периоде, выводиться не будет. Закроем отчет и на прощание поговорим об отчете сведения об ОС. Сведения об основных средствах в отчете выводятся на дату, которую можно ввести в реквизит дата сведений. Формируем отчет на 10 сентября 2014 года. Отчет формируется по каждому активу с учетом отбора, который можно установить в окне настройки, как по организации, так и по основному средству. Если отбор не установлен, в отчет выводятся данные по всем необоротным активам. Сведения по каждому объекту распределены по нескольким условным группам, каждая из которых содержит ряд определенных реквизитов. Это группа наименования, в которой расположены регистрационные данные, группа местонахождения, включающая данные по местонахождению и вводу актива в эксплуатацию, а также группы бухгалтерский учет и налоговый учет. Эти группы включают реквизиты, определяющие порядок ведения соответственно бухгалтерского учета и налогового учета. У большинства реквизитов настроена возможность получения дополнительной расшифровки данных. Наверняка вы знаете, что при наведении курсора на ячейку-таблицу, он имеет форму креста. Если же поверх креста изображена лупа, это является признаком наличия расшифровки данных. Как в данном случае, при наведении курсора на название «Автомобиль Таврия» при двойном щелчке открывается карточка основного средства. Если мы... Наведем курсор на документ ввода в эксплуатацию. И выполним два щелчка. Откроется соответствующий документ. Это может быть документ ввода остатков. Либо документ ввода в эксплуатацию ОС. Если наведем курсор на способ начисления амортизации. И выполним два щелчка левой кнопкой мыши. Снова откроется документ ввода актива в эксплуатацию. Предлагаю вам самостоятельно ознакомиться с другими расшифровками отчета сведения об ОС. Мы же на этом сегодняшний урок закончим, закроем отчет и отметим, что опытные пользователи вполне возможно ничего нового и интересного на этом нашем уроке не узнали. Но мы надеемся, что для начинающих пользователей урок был полезен и познавателен. На этом урок закончен. Благодарю вас за терпение и внимание. До свидания.